Можно тогда и показать заодно, как его пересадить. Вон, сколько зелени. Естественно, грунт не должен быть мокрым, иначе он с корнями оторвется. Вот тут даже прям, прям прямаж куст растет водорослей. Смотрите, видно, да. Грунт стряхиваем. То что я перчатки даже не надела, но вы имеете в виду, все в перчатках делаете. Для чего это нужно, наверное, всем так понятно, чтобы не занести грязь в свои ноготочки. Чтобы никакие грибки туда не попали, иначе потом замучаетесь свои ноготочки восстанавливать. Поэтому, конечно, что-то я так увлеклась этим видео. Совсем про перчатки забыла. Вы не забывайте. Ну, в принципе, достаточно. Все комочки и все я убрала. По максимуму землю стряхнула. Некоторые любят промывать корневую систему. Слушайте, не промывайте, не смывайте гормоны растения, а то ему совсем будет тяжело. У него и так сейчас стресс. На него водоросли напали, и еду у него отбирали из почвы. А тут еще, если и водой все промыть. Но совсем будет какой-то, знаете, голый, незащищенный, его восстанавливать придется дольше. Поэтому не увлекайтесь этим промыванием корней. Все-таки достаточно землю стряхнуть. Все. Сейчас я со стола уберу грунт и дальше покажу. Я вернусь. Я с вами подготовила горшок. Положила на дно горшка кусочки пенопласта, добавляем грунт. Все. Фикус пересадили, грунт полили, опрыскали все листики от паразитов и все. И пусть растет. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!